kia 2013 года система keyless go свободные руки заводим автомобиль ключ уже прописан ключ в кармане машина заводится также можно заводить аварийное число выключили зажигание включили запустили И заводим вторым ключом. Вот ну, два таких ключа получилось. Руль разблокировался И заводим Все, не теряйте ключи